Сегодня мне будут помогать готовить самый дорогой, наверное, в моей жизни. Ну, по крайней мере, из тех салатов, которые я делал, самый дорогой. Помогать мне будут феромон и зефир. Они будут на заднем плане шуметь. Поэтому не обращайте внимания. Привет всем! Скоро Новый год! Ребятки! Скоро Новый год! Праздники новогодние! И это видео как раз для тех, кто хочет э, отметить Новый год в узком кругу, в семейном кругу, а может быть даже и вдвоем. Относится к тем, кто считает, пускай стол будет небольшой, но он будет очень богатый. Именно поэтому я хочу приготовить очень дорогой салат. Ингредиентов у этого салата много. Это будет и креветка, это будет тунец холодного копчения, филе. Это будет кальмар, также мне понадобится майонез, э, лимоны, каперсы, возможно сухарики, перепелиные яйца, горчица, ананас. Если ананас э, я взял зеленоватый, не спелый, то... Я оперативно смогу заменить его авокадо ну и филе анчоусы конечно же тоже будут сначала начнем с кальмаров сейчас я вам покажу как правильно варить кальмары закипела вода достаете кальмар и отправляете в кипящую воду буквально на полторы минуты засекаем время полторы минуты все, стоп Достаем. Вот такие красавчики. Пусть остывают. Далее приступаем к креветке. Ее нужно почистить. Я взял две пачки. Сначала я почищу одну, а потом посмотрю по объему, сколько мне получится. Если мне понадобится больше, я добавлю. Креветка хорошая. Она вареная, охлажденная. Сейчас ее очищаем от панциря. В мелкой креветке сложно ее почистить полностью, а вот когда креветка крупнее, уже легче. Здесь есть такая вот штука. Это кишечник. Поэтому на креветке нужно делать надрез, по спинке чтобы его удалить мы же хотим чтобы продукт был чистый вот видите вот, вот это нужно удалить все креветку почистили целую пачку почистил вторую оставил но несколько штук с этой пачки мне все равно понадобится разогреваем сковородку добавляем оливковое масло зубок чеснока крупный пополам разрезали ножом придавили И в масло. Буквально минутка. полминутки Запах чесночка пошел. Бросаем креветочки Нормально так получилось. 300 грамм брал упаковку очень быстро очень быстро обжариваем буквально 3 минуты может даже 2 креветка обжарилась кстати креветка была на удивление чистой видно перед тем как она увидела сетку для лова она наверное сильно испугалась в общем очень много чистой креветки поэтому рекомендую покупать такую так я уже стихами заговорил все креветочка пусть остывает переходим к следующему этапу так феромон уже не выдержал ушел спать остался самый стойкий зефир да будет помогать мне дальше кальмары сварили креветку пожарили яйца перепелиные отварили почистили 8 штук я взял сейчас я нарежу кальмары. Они остыли. Следующий этап. Нужно сделать соус. Анчоусы. Я взял анчоусы с каперсами. Каперсы мне понадобятся немножко позже. Я их удалю. анчоусы немножко нарежу как можно мельче все анчоусы нарезали теперь я возьму крупную головку чеснока Разрежу ее пополам, немножко порубу. Мне понадобится оливковое масло, блендер, чеснок с анчоусами, добавляем немного. Оливкового масла чуть-чуть и начинаем перемешивать. Берем майонез. и два раперсы это санчоусов давайте возьмем еще парочку очень таких свежих Горчица. Чайная ложка. Лимон. Половинку отрежьте. И добавьте сок. Смотрите, же косточки просто не упали. Пять перемешиваем. По запаху можно понять, что можно добавить. Мне нравится, когда в соусе Цезарь преобладает запах анчоуса и, и чеснока. Чеснока здесь достаточно, анчоуса я бы добавил еще. Поэтому я вот еще половинку добавлю. О, уже лучше. Теперь оливковое масло. Я сейчас хочу добавить еще немного пармезана. Чуть-чуть. Но все-таки в соус и цезар он присутствует. И добавлю еще оливковое масло. Яйца перепелиные, вареные. Просто вилкой берем и давим. 8 штук. Ну и теперь подача. Первая шикарная. У меня есть специальная форма. Сейчас в эту форму оформим салат. Кальмары. Одним слоем яйца, здесь можно придавить ложкой, ананасы, креветку, меленько Теперь тунец холодного копчения. Разбавить хочу вкус салата такой легкой-легкой копченостью. Забираем форму. И шприцом аккуратненько. Как-то так. Хрики и изюминка красная экрана. Вот такой салат Получился Ну а есть Второй вариант Самый простой Как этот салат перемешать Вот таким образом все смешивается в одну посуду, перемешивается с соусом «Цезарь». Получается вот такой симпатичный салат. Икрой рекомендую украшивать перед подачей. Насыпали, можете в форму, можете в маленькие какие-то салатницы пересыпать это все. И сверху аккуратненько накрыть икрой. Край имеет свойство высыхать, поэтому нежелательно долго. И находиться на поверхности. Получается дорого. Но оно того стоит. Стоимость данного салата получилось ну, порядка 1000 гривен. По курсу доллара 24. 40 баксов на секунду.